Я хочу открыть свой магазин рыболовных товаров. Можно что-то купить на торгах. Город Челябинск. Спасибо. Вячеслав, у вас отличная идея. На торгах вы сможете подобрать коммерческое помещение для открытия магазина рыболовных товаров. Подобные объекты есть на торгах по банкротству и активах госкорпораций. Для того, чтобы приобрести такое помещение, сначала нужно определить его параметры. Затем зайдите на площадку, где проходят торги, в раздел «Торги», найдите объект, сделайте запрос и получите всю подробную информацию по этому объекту. Затем сходите на осмотр этого объекта, проведите оценку, при необходимости получите ключ для участия в торгах, подготовьте документы и оплатите задаток. Поздравляем! Вы участвуете в торгах!